Ну вот, вход здесь работает, и мы идем, как вы, конечно, догадались, в Музей Москвы на Блошинный рынок. Забор вам показываю. Мосвинтаж сегодня будет. Мы начнем с распродажи. Здравствуйте, мои дорогие друзья. Здравствуйте, самые лучшие зрители. Да. Ну что ж, здесь все по 300. А дальше там... Здесь все по 500 рублей. О, диван какой для чего он такой? Иголочек, может быть. Иголочница. почему нет? Вот это иголочница? Конечно, да какая она жесткая? Нет. Да? Камень. А, да-да-да. Ну. Что у нас? Девочка Пятьсот 500 рублей. Очаровательный просто. Посмотрите кофейные чашечки. Вы, кстати, сможете их купить. Мне очень нравится. Мало того, что вот этот рисунок очень милый. И он разный у них. Это лимош, Франция. Посмотрите, какая красота. розы, розы, розы, розы. Подожди, а это ваза. Ваза, кстати, на металлической ножке. по да? Целая коллекция сок, да? Друзья, извините, но я была вынуждена выключить звук. Я очень люблю шум блошиного рынка, но вдруг очень громко уж загорала музыка. Как всегда, винтаж поражает своим размером и своим разнообразием. Сегодня я здесь встретила своих прекрасных зрительниц. Большой привет! Было очень приятно. И еще сегодня была грандиозная распродажа посуды. Но был первый день продажи, и у каждой коробки стояло не меньше 10 человек. Разглядеть что-либо было совершенно невозможно. Подробнее эту распродажу вы увидите во второй части моего видео. Оказывается, это была распродажа от антикварного магазина однажды, а я сегодня ничего не рассчитывала покупать и, к сожалению, не взяла ни одного пакета. Вот смотрите, наконец я нашла вот такие штучки, на которых ставят приборы. Они хрустальные, очень хорошее качество. Да, вот я вижу. И вот эти шесть штучек стоят 4000 да? Да. Европа, очень приятные вещи, на них ставятся приборы. Я либо знаю, и кстати они очень редко бывают, поэтому я и говорю, кто будет, друзья покупайте. Да, сейчас Крусталь приобретает новый такой виток интереса. Да, да, да, да. У меня кстати есть Крусталь 19 века, я вам могу показать. Да, хорошо. Вот. Начнем давайте с бомбонерки. Она на металлической основе. Это серебро. Оно залито, так как оно полое. Тут кто-то пытался, видать, посмотреть, что внутри. Да, да, да. Ручная резка. Вот такие прекрасные троя. Да. Крышечка и на крышечке даже есть пузырек, если вы увидите внутри. Да, вот это я знаю насчет пузырьков, да. Сейчас еще вам покажу. Вот, например, такая из кампанского рюмочка. Такая красная, да. Тоже вот такие вот резьба. И сколько вот, вот стоит? Вот это стоит 6000. Тоже ножка. И тоже серебро. И вот да? она залита, да. Нету, к сожалению, пробы. конечно, работа. А вот это так вот, вот красивое. Да, вот это круто. Это Клош. Это отличного качества прессованное стекло. Это Бельгия. Тоже старенькая вещь. Вот я вам покажу. Есть пузырьки. И если мы стукнем, у него даже звон... Не буду я сейчас. Звон похож на хрустальный. Потому что стекло не должно звенить. Есть вот маркировка, это скорее всего Вальсан Ламбер, Бельгия, клош такой чудесный, а вот это, вот это серебро, это серебро немецкое, 800-я пробы серебра, старенькая, по-моему пути на праздники урожая, вот так я бы назвала, вот такая ажурная вещь, да. Либо под фрукты, либо... А сколько такая прелесть? А вот эта тарелочка стоит 30 тысяч. А вот эта вот вот побольше. И она в два раза тяжелее. Ну и она мне больше нравится. О -о -о -о. Да, она вообще шикарная. Она, она вообще сказочная. Ну и так хорошо, но это просто сказочная. Вот, вот. Ой, какая прелесть. прелесть. Прелесть, очень прелесть. И клеймо здесь по-моему, вот. Да. можно рассмотреть да, очень это, красивые Какие Моя вещи. соседка. Привет. Здравствуйте. Очень понравился кобультовый сервировка кобультом стола от Марии. Великотный. Великотный. А, Великотный. а вот кстати я хочу сказать, хрусталь опять в моде. Да? Это ну здорово. Вот ваш хрусталь. Это тарелочка прорезной фарфор. Это была немецкая белье тарелка. Мимо нету, но это роспись. Вот их две тарелочки осталось. Это ручная роспись и подписано на, на вот этой с лимончиками. Или это яблочки. Подписано, что это 91-й год роспись. Очень нервная. А чье это? Я думаю, что это также в Германии расписали. Либо, может быть, соседние страны. То есть это Европа, ну, Германия, конечно. Германии любит брать и у себя расписывать одни б... это... делают белье да другие расписывают вот такие получились нежные и сколько такая вот это полторы тысячи тарелочка вот это две тысячи это, кстати, только... да. приятная приятно конечно но... спасибо а еще что вот этот мальчик кто у нас Мальчик это немецкая. Кукла фарфоровая. В национальном немецком костюме. Вот он это такой. Это фарфор. Это фарфор. Он с клеймом. И вот в такой национальной одежде. Красивый, голубоглазенький. Вот такой чудесный мальчик. На подставке на своей. Вот такой. Ой! Слетел у нас тапочек. Тапочек. Все? Ну все прям до мелочей. Даже капочкой. куков есть. <смех> Куковчик. Спасибо. Спасибо вам. Вот еще покажу моего любимца второго. Это щенок таксы. Вот он такой чудесный. А что это производство? Это производство Розенталь. А, Розенталь. Старенький из Эль. И написан даже автор. Автор, я думаю, что не конкретно этой фигуры, а именно формы. Вот этот женок стоит 20 тысяч рублей. Чудесный. Могу вам еще вот эту вазу показать? Это ваза Art Deco. Смотрите, какая у нее форма. Ручная роспись, черное крытье. А чья? Европейская. Но кто именно, сказать, конечно, уже сложно. Вот такой Бел. Может быть, я еще просто не нашла, кто это. Поэтому Понятно, да. вот такая чудесная ваза. А ваши эти бокалы? Бокалы. Это Германия. И сколько они? Пара стоит 15. Ой, какая резьба! Боже мой! Это же охота! Жудесная, да. Охота пользуется такой популяр... Ой, дерево! Ой, ёлка, дерево! На, этой, на этом бокале уточки. А на этом бокале бегущий вот такой прекрасный заяц. Чудесный просто. Заяц, кстати, символ, кролик, символ года. Да. 2023. Mm -hmm. Да. Wow. Это oh, мой, чудеснейший хороший. хрусталь немецкий и стоит пара 15 тысяч. Yeah. Спасибо, Спасибо большое. большое. Как вы называетесь? Или телефон, или что-то ваше мне нужно. Да, а, меня зовут Ольга. Я сама коллекционер и только начинающий продавец, со мной можно связаться и э, у меня есть даже WhatsApp-группа своя. Телефон есть? Телефон есть. Покажите. Номер телефона? А, да, у вас есть а, Сейчас могу, да, показать вам. Ну, если можно, покажите. Какие, смотрятся ложки-вилки. Боже мой. Вообще таких нет. Вот это мои контакты. Если кому-то интересно, пожалуйста, обращайтесь, я всегда рада. Спасибо.